Thank mm -hmm. you. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. Андрея! Андрея! Андрея! Андрея! У тебя? Давай, давай, давай. Вы не сюда, вы не сюда, вы не вы не вы Давай, Иди, иди, до конца, твой мяч. Ну, делай. Ты что, опекай. Up, up, up! Да, Хорош! Ухо, а -а -а. -ка, как Ой. я говорил! Смотри, Завела. Вот это, ну, Да. Да. Да. Это команда целая. смотрели с ты, Гукасян.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 Я хочу подписать. Что не поймете? Страшно. Страшно. Страшно. Я буду максимально боюсь. Я буду максимально боюсь. Я буду максимально боюсь. Я буду максимально боюсь. Я буду максимально боюсь. Я не спорю, я Легко. Легко. смотрю Вот он Анстана еще не попробовал. Я понял. Да, нет, нет,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 Ну что, за Давай сюда, да. давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Да, ну, давай, давай! давай. давай. <пирать> давай, давай, давай. Сидите, смотрите, смотрите...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 Здорово, не надо на вашей здоровье.